Всегда, видите, без, без предупреждения. Немножко опоздал, потому что тут видео пришли от гончара. Нужно было их как-то это на загрузку поставить. А то потом дел дел полно, не успею. И думаю, и до вечера не успею видео, наверное, сделать. Хотя Хотя много дел, много дел. Сейчас как раз видите. Поработал дворником. Тут выпавший снег надо было до дороги себе себе дорогу очистить а то завтра надо как можно раньше с утра на работу и надо суметь выехать ну вот я тут почистил метров двести снега очень хорошо и, и как говорится избадривает почище чем пробежка поэтому здравствуйте друзья вот ольга добрый день добрый день ну что же, мы сегодня, что же, звук-то есть у нас, а то что-то я... Микрофоны, мое слабое место Как говорится, черные силы всегда воздействуют на микрофон Ну, пытаются воздействовать на речевой аппарат, это да Накладки делать тут мне, знаете, некоторые добрые люди говорят Что с тобой, у тебя там не работает эта чакра, не работает это Да ну вот, видите, про снег вы волнуетесь. О, гончар здесь сегодня засыплет по-хорошему. Значит, я молодец, что убрал. Убрал старый снег, значит, у меня есть надежда выехать завтра с утра, поэтому хорошо. Вот чутье, вот чутье. Ленился, думал, что там столько, столько дела. Был промежуток у меня, потому что с утра там эти... Консультации с 6 утра И только вот освободился И думал Ну что же, на что же потратить время Записать видео или почистить снег Думаю, нет Надо почистить снег И почистил, но ну вот у меня осталось сейчас Полчасика с вами поговорить До До Помощи следующему человеку Ну и вот решил, потому что Вот, как Лена Королёв Как выйти из состояния овоща ну, вот именно, наверное, об этом, знаете Хотя Состояние овощей – это что? же? Это означает отсутствие энергии Очень часто все проблемы наши Большинство проблем – это либо Отсутствие энергии, либо Какая-то энергия чужеродная Вот Ну, 90% точно Это вот эти проблемы Это проблемы и со здоровьем, и с удачей И с благосостоянием, и со взаимоотношениями С другими людьми вот эта проблема действительно Отсутствие энергии А все остальное это уже прилагается А как ее получить? Знаете, мы получаем ее откуда? Должны получать от сил, сил природы, от земли, от неба Некоторые из нас не умеют В частности, вампиры не умеют Они питаются энергией страдания Энергией людей Такие существуют и в нашем мире И вот в тонком мире вокруг вас Они не умеют Подсоединяться к силам земли И питаться ей Мы с вами должны учиться Потому что это чистая энергия И она нам доступна всегда, в любом месте Так сказать, не зависит от, от холодильника От магазинов А, а зависит от, от всяких этих От жизней Так, так Что-то у меня тут Хорошо, друзья мои ну что же, я сегодня хотел поговорить о том, что мы со, всегда воюем Мы всегда воюем И вот сейчас даже старый Новый год, да, действительно Знаете, старый Новый год И мы хотим, чтобы следующий год был мирным Но знаешь, знаете, мы все время пытаемся найти врагов мы пытаемся враждовать собой внутри себя Мы себя считаем какими-то не такими Особенно люди чувствительные очень часто бывают такими самоедами Чувствуют, что что-то не так Мы маемся, чувством вины, что мы что-то не сделали А вместо того, чтобы это сделать дальше Мы тратим свою энергию на то, что думаем ах почему мы такие плохие, почему мы ленивые, почему мы что-то не сделали и это еще больше у нас отнимает сил. То есть мы не не делаем, а думаем о действии. То есть все все свои силы мы тратим на думание о том, что мы могли бы сделать, и то что мы не сделали или что мы сделали не так. Вот это вот замечательное так такое. И думаем, что мы такие тонкие люди, что мы так все время рассуждаем, все время осуждаем, думаем. В том числе это мы применяем и для других людей. Для своих близких, для своих родственников. То есть, эту внутреннюю войну мы переносим во внешний мир, в свою семью. И вместо того, чтобы, знаете, семья там работала как клан согласованный, мощный. Представляете, какая энергия, когда люди понимают друг друга. Знаете, бывает, друзья понимают, супруги понимают друг друга с полуслова, к примеру. Просто мысли понимают, что если он сделает что-то, то... то даже не для себя То его вот партнер Ну это друг или кто-то вот Какие взаимоотношения Он сделает еще что-то И вся семья будет продвигаться Как и в, в стране Вместо того, чтобы была бы Вот эта внутренняя вражда Понимание, кто виноват Мы всегда ищем виноватых На деле нужно это Ну в принципе нужно для анализа Но Нужно и понимание, что Виноватых, виноватых всегда найдется. Но нужно действие. Нужно делать. Делать, а потом уже как бы анализировать события. И корректировать, и действия действовать дальше. То есть как бы какими-то. И война часто приводит. Война хороша, ну вот в нынешнем мире, как она хороша, она хороша, как бы она перегружает. Она приносит много страданий, но она перегружает. Как бы лишнее отбрасывает. То есть это такой путь, знаете, жесткий. А мы с вами, как люди осознанные, должны должны прежде всего, вот как это как прекратить войну внутри страны, как достичь благостности. В первую очередь в себе самом. Прекратить войну в себе самом. Я об этом вам много говорил. И вот это гармония. Гармония внутри. Первое. Гармония в семье. Гармония, вот, к примеру, в вашем коллективе, где вы работаете, где вы учитесь. Хотя бы не то, что вы скажете, я вот гармоничный, а все остальные не гармоничные. И как мне достичь гармонии? А вы должны быть осознанными, вы должны учиться, пробовать, постигать, в том числе и энергетические практики, потому что они реально позволяют то, что вы не можете достичь, как говорится, методами физическими, психологическими энергетические практики позволяют вам влиять на людей. Влиять, скажите, это плохо. Попахивает там, знаете, НЛП, манипуляции с людьми. Попахивает. Попахивает. Но если вы гармоничны, то вы действуете не ради выгоды. Потому что, кто, что знаю, манипулятор это тот, кто действует ради собственной выгоды. А ну, человек благостный Старается действовать ради общего блага То есть он Ну, материальное Не значит, что его надо отбросить Но это всегда стоит На втором, на третьем месте Только прилагается, как а, Да, видите, вот 500 человек У вас собралось Вы, я смотрю, и днем, и ночью И днем, и ночью сидите <с replicate> Да, друзья мои сбился, сбился с момента гармонии. И вот моменты кармы. Нам мы всегда боимся кармы, что вот придет воздаяние. Мы всегда говорим там, что вот пополнишь, будете воздаяние. А дело в том, что знаете, так как мы относимся к миру, так мир относится к вам. На, на, на самом деле бывает это воздействие, ну как бы не сразу происходит. Но сейчас э, карма-то э, карма обостряется. Вот это возврат обостряется не успели вы на беда курить вам уже как говорится от... обраточка прилетит но ну, во всяком случае людям чувствительным у которых вот этот груз кармы э, не такой велик нет не такой большой знаете, нам кажется <соспорядок> этот как его почему э, плохим людям не прилетает вот многие спрашивают, а чего вот они жируют вообще, что хотят там И убивают, и, и вообще, а им ничего А вот хороший человек, ну что-то вот прям ничего не успел сразу что-то даже сделать Ему сразу бац там по башке, бац туда, бац туда, все А знаете, вот это не минус, а плюс Потому что как бы... У вас карма маленькая То есть вот груз вот этой ноши за вашими плечами Он очень низкий И когда карма сразу возвращается Не успели, потому что ну, как... святых людей не бывает Всегда есть тоже и э, злость и зависть. Ну какие-то проблемы есть Все равно, если быть честным Мы ну, все здесь Потому что мы <свят> несовершенны в этом мире В этом мире совершенных людей Ну, я бы сказал, крайне мало Поэтому, если карма прилетает к вам очень быстро, это означает, что она у вас очень коротенькая. Значит, у вас есть груз, и вы... То есть, груз маленький, и вы в любой момент, как говорится, взлетите, ну, когда вас призовут в верхние миры. А те, у кого на плечах огромные вот эти рюкзаки, и они тянут за собой вот эти баржи своих, своих грехов, вот они-то, чем дольше, это, больше груз, тем, тем тонишь. Не знаю, видите, сумел я вам это объяснить, но это да, это так И в то же время, как мы, то есть если мы все время пытаемся отгородиться, построить стены, заборы Там вооружиться, мы все время ждем, ждем удара, он будет нанесен по нам Понимаете? Потому что, ну вы как бы притягиваете к себе этот удар Вот притягиваете все Поэтому нужно... Нужна и эта гармония. Вот когда у вас появляется гармония внутри себя, и вы пытаетесь не отгородиться от мира, а воспринять себя частью, частью поселка, частью страны, частью мира, потому что мы всегда пытаемся отделиться. Мы скажем, да, вот я там, моя семья, вот моя национальность, к примеру, мое вероисповедание, моя страна, а все остальные какие-то не такие. То есть таким уже образом внутри себя вы ставите стены и смотрите, ну вот, как, как говорится, чернокожие, они какие-то э, и агрессивные, и лица у них какие-то вот такие, не такие, а вот или, или эти какие-то. То есть вот национализм – это уже стена. И, и это часто приведет вас к тому, что вы, к примеру, в следующем своем воплощении э, Воплотитесь именно в лицо той национальности Которую вы ненавидели или опасались Так бывает часто Поэтому всегда присутствует Знаете, к примеру Ну, как, знаете, есть белый расизм А есть черный расизм Он не менее уродлив, чем белый На самом деле, не менее уродлив И вот Как бы Юмор богов В том, что этот Многие из белых расистов Воплотились в этих в чернокожих людях И теперь те же идеи, то есть до них не доперло Они начинают воплощать в черном расизме И настолько это весело в чем-то, ну и грустно наблюдать Вот эти, то есть люди свою карму не могут переработать Они ее могут переработать десятками и сотнями жизней Сотнями воплощений Шаг за шагом по миллиметру, идя вперед, откатываясь назад Идет вперед, откатываясь назад мы же с вами люди осознаны, поэтому мы стараемся увидеть эту картину мира и понять Потому что у нас э, есть с вами опыт Опыт и, ну, к примеру, если я его в чем-то вспомнил Вот вся разница между нами, к примеру, вот вы там думаете Там какой-то, какой с чего ты такой это, такой балабол тут нам рассказываешь А потому что всего лишь, ну вот как бы понимание Некоторая картина у меня открылась, а вы еще сомневаетесь Вы тоже знаете все, но вы сомневаетесь Поэтому вы в моих словах пытаетесь увидеть отражение себя в первую очередь Ну на самом деле Потому что ничего особенно умного или еще какого-то, или глупого я не говорю И почему вот вы вот 760 человек вдруг сейчас среди дня смотрите какого-то дурня Который вам что-то тут это втирается Свои, правда не свои идеи Потому что вы чувствуете, что в вашей душе есть вот что-то, что-то отзывается. Эх, времечка маловато. А, а тема такая обширная, тема обширная, поэтому что-то я погорячился, зарядив такую тему. Надо было, конечно, поговорить о, о насущных проблемах. Потому что э, волнует меня, друзья мои, шаман. Наверное, сегодня вечером. Где-то Ну, часов 12 сделаю еще стрим по шаману, потому что ситуация меня волнует. Я понимаю, что завтра, 14 число, и Ну не завтра, но вот 15 к шаману могут прийти, как говорится, космонавты. То есть эти представители силовых органов. То есть 14 числа он как не является на, на отмечание, а значит, уже с 15 числа они имеют формальное право его задержать и, как говорится, припроводить, лишить его свободы. Это меня волнует, поэтому я... Вот этот момент защиты шамана, энергетической защиты шамана, кто находится далеко своей энергией, своим осознанием, кто находится близко, как бы оповещать, протестовать, подготовить сразу адвокатов Уже сейчас подготовить этот момент Вот это важно Потому что я вижу, что пока этим, этим люди не занимаются Да, друзья мои, видите, я все разговариваю А вот, надо бы, ваши вопросы, ответы Мистик вы не такой А какой я? Я, я бываю очень разнообразного, не думайте, что. Поэтому не удивляйтесь. А то меня тут обвиняют, что тоже там бесноватость какая-то присутствует. Так. Шаману. к шаману Александр придут. Да, Ольга, меня вот это волнует, что к шаману могут прийти. Ну, вот по этому поводу я сделаю стрим сегодня. Ну, вот вечером, там, где-то полдвенадцатого. В 12, когда у меня закончится работа, я постараюсь сделать этот стрим И подумаем, как вот многие из нас, мы же находимся далеко от, от Якутии Поэтому как, как мы можем? Намерением своим Вот там Гончар, может быть, как говорится, тоже намерение большое вложит Вы все люди талантливые, чувствительные Сможете как бы оборонить насколько это возможно шамана заранее, потому что всегда заранее делать легче, чтобы что-то там у этих граждан, которые собираются его хлопнуть, ну в их в их планы надо внести перемены. Поэтому, ну об этом мы значит поговорим вечером, а сейчас мы так и я так и я не раскрыл вам вопросы гармонии и кармы, а вот вот это мне хотелось бы хотелось бы сделать. Да, мистик, как советуете встречать Старый Новый год? Ну, знаете, уже хватит вот этих, знаете, банкетов, столов накрытых, там, я не знаю, там, салатов Оливье, красные кры Дело-то не в этом. Дело ну, в нашей, в том, что мы должны развиваться. Хотите встретиться с родственниками, с друзьями, посидите, нормально поговорите, не впяливайтесь там в экраны там своих телефонов, потому что в последнее время даже все, знаете, друзья встречаются где-нибудь, и все вот в телефонах, все вот кнопки нажимают, а живого общения нету. Вот это дефицит живое общение друг с другом, когда вот в глаза в глаза вы можете посмотреть, сказать, рассказать о своих проблемах, то есть вот именно добиться гармонии. Именно добиться гармонии Так, мастер, давайте сделаем общую медитацию за защиту шамана Да, друзья мои, вполне надо, надо Шамана прикрывать, потому что Человек он чувствительный И я вижу, сейчас опять вокруг него Начинается какая-то такая движуха Среди, в принципе, людей хороших Но начинается попытка Опять дискредитации Не успел он заявить об этом То все его подталкивали, типа там Шаман, давай, шаман, давай Вот Пора, пора он заявил И сейчас начинается тоже вот это вот Опять человеческое эго, человеческая гордыня пытается его... Все эти агенты сил зла тоже активировались. Поэтому, друзья мои, да вот, Альмира, жандаш, хватит уже встречать что-то, просто живите. Я с вами, дорогая Альмира, вполне согласен. Я, вот, честно говоря, вообще никакие праздники Но ну, я отмечаю формально Потому что, ну, знаете, семья, родственники Понятно, там, поздравления там Со всеми этими там С 23 февраля, с 8 марта С днем таким, с днем сяким Все это, но, честно говоря ну, вот Делаю я это не искренне А просто формально Я понимаю, что это игра В которую надо играть Если ты будешь, конечно, говорить Я там против этого Ну, это смешно Поэтому... Эм... На самом деле, ну, не надо выделяться там А надо, да, ну, праздник и праздник, поздравляю Но внутри вы понимаете, что праздник это когда душа ваша развивается Когда вы видите, что в семье у вас хорошо Везде хорошо, то есть вы спокойны, вы не напряжены А когда вот это все время ощущение, то мы готовимся к этому празднику что-то какие-то даты прямо все напряжемся Все там деньги на какие-то там нелепые, глупые подарки Которые потом, в общем-то... В... Там, может быть тоже в 80% случаев вообще не нужны никому И вот это целая проблема Что подарить, кому подарить, зачем А как к этому отнесутся В результате все, все, все равно получается криво, коряво и глупо Поэтому столько энергии В чем-то это специально Все время мы, мы что-то празднуем, отмечаем Отмечаем победу, отмечаем поражение Вот это вот вечное празднование Ну, мне кажется, это навязано Поэтому действительно надо жить, надо жить, развиваться, идти спокойно. Так Да старый новый год покормите животных. Да друзья мои, вот, вот это хороший вот именно вот, не, не, не жертву, а вот от души своей там покормите действительно птиц, потому что холодно сейчас во всей стране холодно. А для птиц вот это очень важно Ну это топливо Покормите действительно бездомных животных Вспомните о своих близких, которые находятся в тяжелом положении Вспомните о тех, кто ну как бы дорог вам О друзьях каких-то Помогите, вот пошлите им свою энергию, тепло своего сердца В конце концов Вспомните о тех, кто, к примеру, в этих тюрьмах, вот что сейчас там отец Сергий сидит и на него оказывается давление Вот, чтобы он почувствовал тепло вашего сердца Неважно, как, как вы, может быть, относитесь, что он там священник или он еще какой-то Вы понимаете, что человек сильный и переживает это И ваше пожелание, возможно, вот, вот эта крупица даст вам ему еще, чтобы он не сломался Чтобы он стал стал сильнее. Так, существуют простые существа только с одной чакрой. Существуют, существуют. Ну, знаете, чакра ⁇ это энергетический центр. У человека столько этих энергетических центров. И, конечно, более чем там 7 или 9, а их огромное количество, они находятся не только в физическом теле, но и вот в пространстве, в вашей ауре, в энергетическом теле. И чем больше вы работаете с ними и понимаете, и чувствуете, как это тем, тем лучше вы функционируете То есть вот если у вас есть, к примеру, две руки физические А если вы еще умеете работать энергетическими руками То у вас четыре руки А если вы умеете работать, вам нужны еще, к примеру, у вас шесть рук или восемь рук и они все могут работать, и в каждой из них тоже есть чакра То есть вот умение работать собственной энергетикой, оно настолько развивает вас Что мир для вас уже становится не таким бледным и простым И все это доступно, потому что человеческие существа это в чем-то как бы Ну еще, ну не полуфубри. как это, ну как, как куколка из которой еще должна вылупиться бабочка Поэтому Так, Ирина Швед Пусть он отметится у психиатров и ждет весны Нет, друзья мои Он уже сделал свой выбор Он не побежит отмечаться Хотя нам кажется, что да Надо, надо притвориться Нет это, это невозможно Вот В его случае невозможно И он воспринял этот сигнал Что будет не, неизвестно Но он сделал этот шаг И его следует уважать и понимать Что он идет открыто Он идет открыто, поэтому Так Поэтому Это часть божественной игры Так, на Москве сплошные полосы от самолетов Ну, друзья мои, кроют Потому что действительно сейчас э, Такое время, что что может произойти И они и включают свои эти Трансляторы на полную Поэтому сейчас многие чувствуют Обессиленность Не только от прошедших праздников это Вроде там многие отдыхали А многие вообще находятся без работы То есть и то А все равно все утомлены, устали И плохое самочувствие Потому что включаются трансляторы Мы видим вот это вот Продолжается это посыпание Поэтому вот эта ситуация с этим искусственным снегом, она тоже продолжается. Так, друзья мои, ну, видимо, на сегодня нам придется на сейчас закончить, потому что у меня сейчас будет э, беседа, беседа с человеком, которому надо помочь помочь тоже разобраться со сложностями в жизненной ситуации. Ну, насколько это у меня получится, насколько... Насколько я буду способен на это Поэтому давайте на сегодня Сейчас закончим это А вечером, ну если как говорится Боги позволят и обстоятельства Сложатся, но ну, я крайне постараюсь Сделать стрим В 12 вечера Как раз мы поговорим с вами О шамане и поддержке его И может быть там о совместной Медитации, чтобы как-то это Попробовать Защитить Насколько это мы можем все, дорогие мои, спасибо вам за, за беседу. Пока.